Взвыл самолет и умчал тебя вдаль, Внезапно расстались, и скорбная нота фортиссимо вылила горе печаль, И в сердце осталась печаль.